Иисус говорит, покайтесь, поменяйте свое мышление. Пергамская церковь говорит, покайтесь, поменяйтесь. Мнение свое поменяйте немножко. Если не так, или так как, я скоро, я очень быстро сражусь, приведу брань, буду вести брань с вами. Через что? Через слово. Блаженны вы то, что сегодня мы сегодня блаженны, что мы пришли и можем слушать слово. И когда на протяжении недели мы читаем, Вникаем в слово, мы обогащаемся этим блаженством. Он будет судить бедных, и Исаия говорит, он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Фессалоникийцам во втором послании Павел пишет такие слова, «И тогда откроется беззаконник, который Господь Иисус убьет уст». Духом у своих и истребит явле... в явлении пришествия своего. Вы знаете, сегодня, если в нашем сердце не живет Христос, там сидит антихрист. Я не боюсь этого говорить. Все, что не по вере, грех. Если мы не даем место Христу, там сидит, занимает место другой. Но Христос говорит, я могу уничтожить, я уничтожу, когда я вникну, проникну в твое сознание, я уничтожу этот нечистый дух. В явлении, когда Господь является в сердце человека, Он уничтожает, истребит явление, в явлении пришествия, когда Христос входит, и Он говорит, что Дух дышит, и хочет, голос Его слышишь, не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Бога. При рождении свыше Господь наполняет светом Своим наше сознание, нашего сердца, нашего разума.